Здравствуйте, друзья! Пусть Бог благословит и благословит по-настоящему, потому что пока вы участвуете в этой передаче, во время этого слова пусть Дух Святой откроет ваше понимание и будет говорить с вами, покажет его волю для вашей жизни. Если бы вы знали, если бы вы могли представить, насколько Бог любит нас и насколько сильно Он страдает из-за нас, Он страдает из-за вас, тех, кто сейчас страдает в этот момент, он чувствует боль из-за вас, который чувствует боль. И вы скажете, епископ, я не верю. Как Бог может страдать из-за меня, если Он видит мою ситуацию и не решит мою проблему? Этот вопрос... Те, кто страдает, те, кто в отчаянии, всегда я слышу. Но люди забывают одну важную деталь. Бог, Он Отец. Бог является Отцом. Он Отец. Он понимает боль каждого из нас, потому что Он Сам на кресте страдал и был мучим от боли. От боли физической и духовной. Он чувствовал всю ту боль, которую ты чувствуешь. Но что он может сделать для человека, который сопротивляется, человек, который продолжает противиться голосу Бога. Вы, те, кто являетесь отцом или мамой, и даже если вы не являетесь родителями, но вы чей-то сын или чья-то дочь, или если вы не знали никогда ваших родителей, в любом случае, кто-то вас воспитывал, кто-то ухаживал за вами. Ты сын или дочь. И мой вопрос. Вопрос для вас. Чтобы вы понимали лучше эту Божью позицию, отношение к нам, те, кто страдает. Вы, те, кто мама или отец, в виде, как ваши дети, например, страдают. Что, что вы хотите для них? Самое лучшее. Но как родители могут сделать для вас что-то, если вы к ним спины поворачиваетесь, если вы решили жить по-своему, если вы решили поступать так, как вы хотите, чтобы слушать больше друзей ваших знакомых там, чем голос ваших родителей. Что они могут сделать для вас? Ничего. Ничего. Не могут ничего. Я не забуду никогда, как одна женщина рассказала мне свою историю, говоря так, епископ, мой сын зависим от наркотиков, живет, как бездомный на улице. И из-за моих возможностей, я богатый, я купил специально небольшую квартиру, именно напротив того места, где на улице он живет на площади. И я с биноклем день и ночь за ним наблюдаю в бинокль, чтобы смотреть, что он там делает. Он мог бы иметь самые лучшие, у меня есть возможности, он мог бы получить все, что он хочет, самое лучшее лечение. У меня все есть. Все, что он желает, я готова для него сделать, но он не желает этого. Мой сын не хочет. Я уже говорила с ним, я уже умоляла, я уже там была и говорила, вернись домой, я тебе самые лучшие дам. И он говорил, не отстань от меня, мама, я хочу быть здесь и все. Тогда что эта мама может сделать для этого сына, который в бунте и отказался от нее и следует только за своим собственным сердцем. Ничего, абсолютно ничего. Тогда представьте себе боль этой мамы. Она имеет все, в чем мой сын нуждается, все, что он может получить, все я могу дать ему, но ничего не могу сделать для него, потому что он не слышит, он не приходит и не говорит, помогите мне. Так и Бог. Так и Бог, представьте себе, чтобы вы лучше представляли себе, представьте вот эту картину, всемогущий Бог, который превыше всего и всех, бесконечный Бог на небесах. Он великий, он всемогущий, и только он всемогущий, он всезнающий, он все понимает, он... Он является всеведущим, и он повсюду. Но что он может сделать для того, кто от него отказался, от детей, которые от него отказались? Вы, те, кто страдаете сейчас, может быть, вы потеряны в наркотиках, продаете свое тело за секс, чтобы вас использовали мужчины, женщины. И... Вы уже все вот это удовольствие, так называемое, в этого мира, могли почувствовать. Что произошло? Что сейчас вы имеете? Ответьте мне. Вы чувствуете себя как какие-то отходы, как будто вас выбросили. Но что Бог может сделать для вас? Вам нужно вернуться к Нему. И это всего лишь одно слово. Если вы скажете, мой Бог, о, мой Бог, я не знаю Тебя. У меня нет даже вот этого права Тебя Отцом называть. Я не знаю, кто Ты Господь. Но если Ты существуешь, дай мне один шанс. Только один познать Тебя. И я буду служить Тебе в течение всей моей жизни. Делайте это. Это молитва. Господь, если Ты существуешь, такой вызов. Он ответит Вам. Достойны Вы или нет, неважно, Ваша вера. Когда мы проявляем эту веру, такой тип веры, тогда, вы знаете, он бежит, бежит навстречу к нам. Бежит, потому что не хочет потерять вас. Но если вы настаиваете, чтобы продолжать следовать за своим глупым, я могу сказать так, глупым сердцем, обманчивым, вы будете продолжать находиться в страдании, и Бог ничего не может сделать. Это такая тяжелая правда. И вы знаете, Бог, Он страдает. Библия об этом говорит, что Он чувствует эту боль, Он хочет спасти, Он протягивает к нам свои руки, но люди говорят, «Я не желаю». И спиной к Нему поворачивается. Что Бог может сделать? Он не будет ни с кем ссориться. Иисус сказал, «Стою у двери и стучу». «Если кто услышит голос Мой, если я войду и буду вечерять с Ним». Тогда, друзья, нет причины жаловаться на жизнь, на то, что вы в таком положении печальном. Это, это вы можете поменять. Только вы. Никто. Не обвиняйте никого, я могу сказать. Это только ваша и исключительно ваша ответственность. Потому что вы знаете, что такое выбор. Вы знаете, что такое выбирать правильно или неправильно. Вы это понимаете. Но зависит от вашего выбора сейчас. Посмотрите, что Бог говорит. И мне нравится этот стих использовать, очень-очень я люблю, потому что он показывает Бога, Который Всемогущий. Я могу сказать даже слова, слова не могу подобрать. Сама Библия, сам текст говорит, так говорит Всевышний который живет на вечности, в высоте небес. Вы знаете, вечность не имеет ни начала, ни конца. Нет там времени. Он живет в вечности. Имя Его святой. Святой это значит отделенный от всего и от всех. Только Господь свят, Он сама святость, святой святых. И он говорит, что он обитает в этой высоте небес. Представьте себе, насколько это высоко. Даже мы не можем представить, только пытаться. Он обитает, он живет там, на святом месте. Но также он живет с каждым, кто сокрушен и смирен духом. Другими словами, тот, кто признает ошибку, кто говорит открыто. Мой Бог, Господь, я знаю, Ты видишь меня. Если Ты видишь, если Ты существуешь, Эту ситуацию отвратительную, в которой я нахожусь, и не просто как, как в мусоре, знаете, в таком мусоре, который ничего там даже, чтобы оттуда достать, там невозможно, в этом мусоре ничего ценного, ни одной банки, чтобы сдать. И люди пока не признают, что они так в этой ситуации отвратительны. Такая жизнь моя, но, Господь, если ты существуешь, дай мне один шанс, я тебе посвящу свою жизнь. Это является самой важной и самой лучшей молитвой, которую потерянный человек может сделать. И он получит, получит Божий ответ моментально. Моментально. Господь живет в святом и неприступном месте но также также он живет сокрушенными и смиренными духом другими словами с теми кто смирен кто признал кто сказал сам себе да это я являюсь виноватым я ошибся моя жизнь как ад это не не вина кого-то. Это исключительно моя личная вина. Когда такое сердце, такой дух, дух смиренный, сокрушенный, когда человек говорит, я не могу ничего поменять, Господь, если ты есть, поменяй. Поменяй мою жизнь, вот я, вот я. Когда он, Бог прямо говорит, также я с теми, кто сокрушен и смирен духом, чтобы дать жизнь, чтобы оживить тех, кто, могу сказать, практически уже мертв. Но Бог дает жизнь, жизнь сердцам тех, кто в покаянии. Бог желает это делать для вас. Он хочет этого, намного более этого. Но сейчас зависит только от вас. Никто вместо вас этот выбор не может сделать. Только вы. Только вы можете это выбрать. Когда ребенок маленький, он не может выбор сделать. Поэтому, когда маленькие дети... Умирают, они прямо к Богу отправляются, потому что у них не было шанса для выбора, они еще невинны, они не понимают ничего. Но, когда вы имеете с нами вот этот контакт, например, через интернет, через социальные сети, всегда телефон в вашей руке, чтобы вы со всем миром могли общаться, но с Богом вы не можете найти общение. Поэтому вы страдаете. В социальных сетях вы показываете, насколько вы успешны. Показываете картинки, но это все на самом деле ложь. Вы понимаете это. Все эти картинки, которые вы там публикуете, такая красивая, ты такой весь прям из себя особенный, там здесь у тебя... Все блестит, там собачка красивая, это все, это все ерунда. Реальность, реальность твоя, что ты живешь, как будто в мусор попал. Но Бог не желает этого для тебя. Всевышний не желает этого для вас. Он хочет слышать ваш голос, который говорит, Господь, если ты существуешь, вытащи меня из этой ямы, и ты увидишь Божий ответ. «Увидишь, мой друг, делай это, делай это сейчас, там, где ты находишься, ты один, ты одна, тогда с Богом поговори, если ты не один, тогда найди для себя это место отдельное и делай эту молитву, и никто лучше вас не знает, что внутри тебя происходит, только ты и Бог, и дьявол, конечно, видит, но у тебя выбор есть» продолжать жить по-старому или поменять ситуацию в своей жизни здесь и сейчас. У тебя есть возможность поменять эту ситуацию только лишь за счет вопля, молитвы, за счет твоего крика. Не надо такой долгую-долгую молитву красивую. Нет. Молитва простая. Если ты есть Покажи себя, и я буду служить тебе всю жизнь. Делай этот завет, завет с Богом. Твоя жизнь поменяется. Хорошо? Пусть Бог благословит вас. Завтра будем продолжать.